Снимай. Все, пошли. Скажи, готовы? Да да да да. Ага. В да да да да да да, да, да, да, да. Не, не не в руках так тащим. да да да да да да да да Тихо. Не надо, не надо, брут. Вы ч убили его? Вы ч убили его? Вы ч убили его? Убили его, а? Машину. Дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай. Отмашку дайте как-нибудь.